У нас сегодня достаточно тепло, около 13 где-то градусов тепла. Сегодня нужно будет еще помыть машинку. Видимо, сейчас пока тепло. Помоем машиночку. Вот там она стоит, у нас грязненькая. Сейчас нужно будет помыть ее. Все растаяло, подтаивает потихонечку уже у нас. Вот здесь на солнышке вообще все растаяло. А вот где тенечек, еще снег, конечно же, лежит. Вот, нужно будет сейчас. Но прежде чем сейчас мыть машину, нужно будет отремонтировать мне шланг. У меня там муфточка одна. Что-то как-то протекает. Нужно будет ее отремонтировать. Пойдем возьмем шланг. Сейчас шланг у нас где-то вот здесь. Вот он, шланг. место иди берем и пойдем его отремонтируем тепло настолько что даже выключил котел он 22 градуса показывает 21 с 7 а, ну вот собственно вот эта вот штука вот у меня не муфта а как она правильно называется -то? вот эта штуковина вот этим насосом, кстати, я подкачивал давление в систему отопления. Водонос какой-то. Вот в этом шланге нужно поменять вот эту штуковину. Вот она где-то течет, я включаю, она течет вот прямо где-то. Вот, видимо, вот эти зубчики, они прорезали этот шланг, шланг и она течет где-то. А, ну вот, дырка здесь. Сейчас вот так обрежем и... Прикрутим новую вот эту вот, муфточку, как она называется, правильно? Вот и все, готово. Теперь надеваем ее туда до самого упора и затягиваем. Надеюсь, бежать не будет. Все бы так быстро ремонтировалось. Подключаемся. Немножко пододвинем сейчас. Так, сейчас наоборот убираем с отопления. И прикручиваем сюда. Здесь я тоже прикручиваю все от руки. Потому что давление здесь хотя здесь больше давления на скважине около 4 атмосфер начинаем солить рыбу вот такая вот у нас есть рыба кита проще с рыбой работать когда она немножко замороженная Значит, после того, как убрали шкуру, мы ее должны отделить мясо от хребта. Вот. Мясо отделяем от хребта. Здесь я уже надрезал. звоночник также пойдет на уху так что можно сильно не исчищать не с него мясо так, вот один стейк Хребет поломать вот так вот внутри части и пойдет на уху. Вот это. это второй стейк. И вот пока замороженный он, его необходимо порезать на кусочки. где-то косточки, если остались, убираем их. После чего я режу их небольшими вот кусочками вот такими. Ножик должен быть максимально острый. И пока вот рыба замороженная, она сохранится свою форму при посолке нарезаем сейчас рецепт расскажу как я буду солить вот почему именно нужно работать с замороженной немножко замороженной рыбой потому что она вот сохраняет свою форму и не распадается сейчас мы ее посолим Все, ничего не течет вот здесь. Вот. Все, сухо. Раньше вот здесь капало, вот тут, в этом месте. Thank sure. you. чтобы там не было никаких остатков вот этого моющего средства рекомендуют его промывать поскольку здесь стоит форсунка которая распыляет это все дело и она может как бы забиться поэтому ее промываем вот собственно все полностью машину все помыл помыл короче салон помыл помыл пороги у машины все все все пыль протер везде но а тут еще лед сегодня был вот здесь вот вот по краешку дома течет, течет, течет. А, ну вот тут еще немножечко остался. Вот этот кирпич я, кстати, сегодня не мог убрать. О, надо вот так убрать, пусть он тает. Вот сколько льда здесь. Ну, вообще, да, за вот эту недельку, конечно, достаточно обильно все так подтаяло. Хорошенечко все растаяло. Так что... Завтра можешь пожарить мяско или курочку. Четвертое апреля. Вот такая у нас погодка. Снег сантиметров десять выпал все завалило снегом опять все елки все опять надо все чистить вот, в общем на один литр воды теплой воды градусов ну примерно градусов 60 даже можно сделать была такая горяченькая водичка мы добавляем так мы добавляем один стакан соли один стакан соли высыпаем После чего мы добавляем четыре столовых ложки сахара. Два, три, четыре. Все это тщательно размешиваем. Ну, все, в принципе, растворилось кладем сюда всю рыбу прямо пачкой так 34 минуты 41 вытаскиваем все Вот эта вода сейчас сразу охладилась за счет холодной рыбы. Так, мы готовим баночку. Будем укладывать все вот в эту стеклянную банку. Ну, желательно, конечно, стеклянную, чтобы не пластиковый. Пластик, вообще, во-первых, в себя впитывает и, возможно, что-то может отдать рыбе, какие-то запахи. Вот, в общем, прошло 7 минут. Мы берем душлаг и просто сливаем туда все содержимое с этой тарелки. Вот так вот все сливаем. Теперь просто проточной водой все это промываем. Поскольку у нас проточная вода вот такая, потому что в скважине у нас, в воде, которая в скважине, присутствует железо, и вот мы вот таким способом промываем хорошенечко промыли рыба сколько нужно столько взяла соли сейчас ждем пока она стечет оставим обратно И вот такого вида получилась рыбка слоями сейчас она еще полежит усолеет она не развалилась ничего В принципе, ее сейчас уже можно кушать, но мы ждем сутки ну, или хотя бы ночь, потом кушаем ее. Все теперь укладываем в банку. надо еще какую-то баночку вот весь процесс приготовления соления рыбы а нет, еще я забыл немножко добавляем масло чуть-чуть больше все теперь убираем это все в холодильник Будем кушать вот эту вкуснятину.